Всем привет, это форум Свободной России, я Алина Винтер и в гостях у нас сегодня бывший депутат Государственной Думы, политик Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий. Да, здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Сегодня у нас несколько тем, мы постараемся их все обсудить и начнем, наверное, с самой такой актуальной, популярной сейчас. Это миграционный конфликт. Мы все знаем, что происходит на границе с Белоруссией, Литвой и там, Польшей что многие люди пытаются через Беларусь да, попасть в другие страны, страны Европы. Как вы относитесь к этой ситуации? Не выглядит ли это как абьюз системы, что люди пытаются вот этой вот какой-то добротой, демократии других стран пользоваться и туда попасть? Миграционный кризис это вообще, миграционная проблема это вообще главная проблема сегодняшнего мира. И об этом, наверное, мы будем с вами говорить в том числе на форуме, потому что Несмотря на все эти варварские режимы, или авторитарные, диктаторские, которые объявляют о том, что они являются главными носителями всяких духовных скреп, ценностей, чучхей и прочие всей этой ерунды. На самом деле люди хотят просто нормально жить. И люди для того, чтобы нормально жить, бегут в те страны, вот так называемые «золотого миллиарда», сейчас, а, побольше там уже проживает, чтобы просто нормально жить. Получить шанс для себя, для своих детей, для своих внуков, да? И осуждать их за это сложно, потому что, допустим, российский народ вряд ли в ближайшее время дождется, ну, ближайшее, я имею в виду, такое очень короткое время ухода Путина и, и демократического преобразования, чтобы можно было сделать Россию нормальной цивилизованной демократической страной. Но, по крайней мере, нам придется еще, наверное, года терпеть этот маразматический режим, впадающий в диктатуру, в полицейскую хунту. Поэтому, конечно, вот люди-то бегут ради хороших жизней. И, но проблема в том, что э, на Земле 7,5 миллиардов, а страны, в которых люди живут в демократии, свободе, и построили прекрасные условия для жизни и будущего своих поколений, их не так много. И, как говорится, весь мир туда не перетечет, не, пере, не, не сбежит. Все сто сорок пять миллионов россиян не уедут из страны, чтобы, допустим, нормально жить в Европе. Вот в этом главная проблема. Поэтому нет никакого разрешения, нет никакого разумного пока разрешения этого всемирного миграционного кризиса. То есть люди будут бежать в поисках лучшей доли, идти на всякие ухищрения, на обманы, не на обманы, где-то на самом деле так сказать, искать свободу и право на жизнь, потому что им угрожает и жизнь в их странах. Где-то они будут притворяться, спекулировать на этом. Но это вот как бы общий процесс. Что если мы берем конкретный случай с Беларуси, то это исключительно новое оружие которые изобретают вот эти диктаторские режимы Лукашенко и Путина. Это, в общем-то, один режим, это одна империя. Все это белорусская независимость, она закончилась. Нет уже никакой Беларуси, Есть Белоруссия, есть Минский обком, есть Лукашенко, который держится только исключительно на поддержке Путина и его режима. Больше ничего нет. И поэтому вот эта э, империя зла, она спровоцировала миграционный кризис умышленно, чтобы давить на Запад и добиваться, попытаться добиваться от него каких-то поблажек. Денег, изменения там санкций в каких-то встреч, чего-то обсуждений и так далее и тому подобное. То есть это, ну и заодно нагадить соседям, чтобы не, не сказать, чтобы они не чувствовали себя в шоколаде, чтобы они понимали, что в любой момент их жизнь может быть испорчена вот этой империей зла, России, которая объединяется с Белоруссией, и чтобы, как говорится, они понимали, насколько они уязвимы со стороны вот этой э, злой державы, которая готова использовать мигрантов, которые специальных туда завозят и натравливает на границы Литвы и Польши. Вот, собственно говоря, что сейчас происходит. То есть можно сказать, что это прямо спланированная акция властей, там, России, Беларуси? Ну, конечно. Вот там говорят, что нет, это Лукашенко, чтобы даже надавить на Путина, потому что Путин после 4 ноября ничего ему не пообещал, денег не дал. И вот он устроил такой кризис, чтобы Путин там ему дал... Да ни черта подобного. Аэрофлот возит людей. Аэрофлот – это госкомпания. Ей что скажут, она и сделает. Она туда самолетов кучу сняла, он у меня... Мои родственники возвращались из Болгарии в Москву, должен был лететь аэробус. Подогнали суперджет, вот этот супер-пуперджет, который тут же сломался. унесет из какого-то там резервуара что-то потекло. То ли, то ли масло, то ли может быть там жидкость для кондиционирования, не знаю. И всех высадили. А куда делся аэробус? А куда делись Боинге, на которых летает аэрофлот? Аэрофлот не использовал суперджет. Или практически не используют. А тут на международной линии вот это э, страшные корыто подогнали, да? Я извиняюсь, так сказать, потому что недоработанные машины. И в эпоху распилов и откатов ничего невозможно сделать. Да и деградация всех систем э, власти и управления. Невозможно ничего в России нормально сделать. Этот э, Аураст, и кто там, говорят, то, то тут швы не так, то тут э, щели то тут еще чего-то, так и не смогли довести до ума эту машину. Ну, может, сейчас что-то сделали, там, в единичном экземпляре, что Путин не, не, не дуло, когда он на ней ездит. Поэтому, конечно, вот все это делается под контролем и благословением Путина, который таким образом, я извиняюсь за выражение, вот, грубо, наверное, скажу, подсирает Запада. Вот, вот, вот другого ничего не умеет. Вот, мы сами жить хорошо не будем, но и вам не дадим. Вот нагадить мы мастера. Сделать что-нибудь хорошее, ну, извините, это не по, не, не по нашей части. Это я от имени российской власти так как бы говорю. Вот, собственно говоря, идет давление на Запад, провоцирование кризиса какие-то провокации, чтобы создать напряженность, а потом, может быть, Путину кто-то позвонит, он скажет, ну, конечно, сейчас я Саша позвоню Григорьевичу, он, конечно, сумасшедший, но все-таки он наш сумасшедший, сейчас мы с ним договоримся. Вы нам только тут, пожалуйста, тут отрегулируйте, тут дайте, тут нам Северный поток, тут нам это, тут вы нас сильно не давите, и мы, конечно, с Александром Григорьевичем этот вопрос утрясем. Ну, наверное, какая-то такая грязная, тупая, грубая игра, которая... Оборачивается как раз против России, против Беларуси, поскольку Запад потихонечку звереет и начинает думать о серьезнейших санкциях. Ну, недаром там в Россию приезжает уже и министр обороны США, и директор ЦРУ, а эти ребята шутить не любят. А что вот сейчас делать в Европе и США? То есть, по вашему мнению, как я поняла, вступать в эту грязную игру не имеет смысла, и нужно действовать какими-то другими методами, там, санкции, а, да? Как так они, они действуют другими методами. Во-первых, они поставили забор на границу, Да. что абсолютно правильно. Во-вторых, они сосредоточили достаточно большое число людей вооруженных, там пограничников, армейских подразделений, каких-то еще полиции, да, которые никуда не пускают, вот, никакие нелегальные переходы границ стали да, невозможно. Ведь э, вот этих мигрантов э, государственной службы Беларуси, конечно, под прикрытием российских и с благословений российских спецслужб, вывели на участки нелегального перехода. Не на погранпереход, на погранпереходах никого нет. Ну или там почти никого нет. Где можно вести какой-то цивилизованный диалог. А вот там где-то в лесах, в полях, там, где границу можно было раньше перейти, ну, как говорится, пешком, да, э, заблудиться, так сказать, собирая грибы ягоды, можно было оказаться на чужой территории. А сейчас там ничего поставили, заборы поставили, колючую проволоку поставили, серьезные, так сказать, патрули поставили. Да, это, конечно, затраты, да, это, конечно, плохо. Но а что делать? И Запад продемонстрировал жесткость. И Польша, да и Литва. И таким образом, продемонстрировав силу, они загнали Лукашенко и вместе с ним Путина в угол, а им деваться сейчас некуда. А что они будут с этими, там, по-моему, 16 тысяч в общей сложности перевезено рейсами Аэрофлота и турецких авиалиний в Беларусь? Понятно, что это спровоцированная операция, которая должна, так сказать, показать, если вы с нами не будете дружить, мы вот, вот такой вам подгадим. А если вы с нами будете ругаться, мы вам еще вот такой устроим. Ну, собственно говоря, это вот такая вот хули... Это же поведение шпаны. Я все время говорю, что менталитет нашей власти, это менталитет шпаны, вышедшей из подворотни, одевшей костюм от Бриони с галстуками, так сказать, дорогими, но оставшиеся, по большому счету, ментально той же самой шпаной. Это даже неорганизованная крупная группировка с умными лидерами, которые там, да, действуют жестокими методами мафии, но они, по крайней мере, понимают, что они делают, они делают по понятиям, по каким-то правилам. Это шпана. Вот то, что сейчас это шпана, так сказать, которая набрала кучу денег, которая там оделась, которая настроила дворцов, но она ментально стала шпаной. Она и ведет себя как шпана. Мы вам нагадим, а вот мы вам то, а вот мы вам это, а вот это. А вот это. А когда ничего не получается, говорят, что, ребята, ну там, да, да, да извините, мы вот такие хорошие, мы больше не будем. Как думаете, может ли это дойти прямо до каких-то военных конфликтов? Или все-таки масштаб не тот, и это все урегулируется более мирно? До военных, я думаю, конечно, я не, не, не являюсь истиной в последней инстанции, но я думаю, что до военных конфликтов не дойдет. До провокаций вооруженных дойдет. До каких-то перестрелок дойдет. до, может быть, какой-то крови, не дай бог, дойдет. До какого-то обострения отношений дойдет, да, до, до каких-то дополнительных жестких санкций, каких-то демаршей дойдет. Да, Но на вооруженные столкновения с Западом, ну, про Беларусь я даже не говорю. Беларусь это вообще не страна, да, она, ну, с точки зрения, вот, Лукашенковская Беларусь не страна. Так, конечно, это прекрасная страна с хорошим народом, который давно готов ментально к Европе. Ему мешает вот этот вот упырь, который сидит там и все портит. Беларусь, она в военном отношении не представляет из себя особо ничего. А то, что Россия, да, а Россия не готова к серьезной войне. Потому что весь генералитет либо ворует, либо деградирует. Программы обороны тоже развалины. Там все только в мультиках у нас все хорошо. Суперджеты, супероружие, супер джеты, супер оружие, супер, супер пупер. А так меня все время шутил. Я говорю: на самом деле, у Путина вместо этого супер и Ультра это Москви 412 с навешанными импортными фарами. Больше ничего у него там нет. И Карабахская, вот этот армяно-азербайджанский конфликт Карабахи показал мощь. И вот эта российская армия, о том, что она была с нашим оружием там все разгромлено, достаточно быстрые сроки, без какого-либо серьезного сопротивления. Все эти там хваленные системы, там, пропово, там, и так далее, оказались недееспособными отразить современное оружие. Поэтому гигантское преимущество стран НАТО в конвенциональном оружии, Гигантская, гигантская. деле ловить нечего. Просто ловить нечего. Ну, можно, конечно, положить там десятки тысяч солдат, и офицеров, а может быть и сотни тысяч. Как вот это сделал, допустим, Сталин финскую войну. Финская война были чудовищные потери советской армии, при том, что финов погибло относительно немного, в 30 раз по-моему меньше. Вот. Ну, можно. Но это, во-первых, сразу вызовет... как раз об этом ты и предупреждал и Блинкин и Остин, которые разговаривали с российским руководством, сказали, не-не, Ни -ни, сунитесь, получите. Уже там никто не говорит, что если вы не сунетесь, мы вам дадим чего-то. Нет, уже так не говорят. Говорят по-другому. сунитесь, получите. А что получите? Нефтегазовый эмбарго получите? Получите. Отключение свифта получите? Получите. Летальное оружие, допустим, в Украину получите? Получите. Которое будет поставляться, так сказать. И еще получите, ну, по крайней мере, говорят, что на неофициальном уровне Обсуждался арест там, русского триллиона, так называемым за рубежом вот этих чиновников, которые со своими семьями вывели в общую сложность за эти годы триллион только в Европу и там еще 500 с лишним миллиардов долларов в США. Получите арест и получите преследование семей. Ну, я думаю, что это очень серьезное предупреждение. Поэтому я не думаю, что военная экскалация серьезная, масштабные возможно сейчас, а вот провокации, вот, а дерьмально кидают много. Попытается накидать много дерьма. Но получат, естественно, тоже по морде. При... Я думаю, что получит очень быстро и серьезно. От Европы получит. Угу. А, на днях я ознакомилась с большим опросом Левада за 2020 год российского населения. И результаты меня достаточно удивили. Хотя в целом я придерживалась плюс-минус такого же мнения. А, уровень доверия самый высокий у россиян а, к армии. Потом идет уже Путин на втором месте. Ну и дальше там ФСБ, чуть ниже полицейские, чуть ниже там прокуратура, местные власти совсем в конце с политическими партиями. Также население понимает, что власть ворует. И она не против. Как бы считается, что ну пришли к власти, молодцы смогли, да не, мы не, не смогли. Да не, нет, нет. Ну вот я, я... Население это против. Вот население я сейчас просто пытаюсь... Она смирилась с этим. Оно смирилось с этим. Да, возможно, я вот, невозможно. Я вот как раз хочу вот рассказать какие результаты mm -hmm. и вот узнать, как mm -hmm. вы думаете. И вот, то есть люди понимают, они в целом, ну, как-то говорят, что да, ну и что, ну вот, а зато все равно у Путина достаточно высокий рейтинг доверия считается, но ну, опять же по опросам. Но одновременно с этим люди хотят жить в стране, без армии, без флота какого-то навороченного. Ну так, чтобы тихо, спокойно есть швейцарский шоколад, похожим быть на там, Швейцарию, им все и хорошо. И как вот это противоречие объяснить? То есть армии мы доверяем больше всего, даже больше, чем Путину, но она нам как не очень нужна, и мы хотим попроще быть. Это необъяснимые свойства российского сознания, которое, как это, сумерчное, сумерчное мерцание вот сознания, да, мерцание сознания, у людей в голове каша. Вот мне многие там каждое утро, там, ну не каждое утро, но каждую, там неделю отправляют различные сообщения. Люди вроде бы казалось бы там бывшие при должностях там, или при хорошем образовании. Черт пишет, пишут. Черт пишут. Какая Россия великая. Дальше пишут. Эти сволочи все разворовали. Как Россия должна там... Вот там американцы хотят у нас все отнять, потом пишут, да что же это они творят, зачем нам эта изоляция, мы хотим быть со всем миром. То есть у, у людей в голове абсолютный каша. Потому что нельзя смотреть одновременно э, интернет и российское телевидение всерьез воспринимать, э, как бы так сказать, обе, оба источника информации. То есть пропаганда вбивает в людей, причем довольно-таки грамотными методами, вот эту кашу. И люди пока не определились, они не могут... У, у них в голове сумбур, э, опыта знаний не хватает, понимания не хватает. Я ведь вот, например, по себе сужу Я же выпуск 1956 года прошлого века, да? И я просто, как сказать, на мои взгляды менялись под воздействием информации. Они менялись из того, сколько я знаю, что я знаю. И они менялись. А люди, они не прошли этого пути. И вот у них сейчас вот это сумеречное сознание, которое там дает всякие э, непонятные, а логичные ответы. Да? Мы гордимся армией, но нам она не нужна. Мы доверяем Путину, но он козел. Ну, условно говоря, там. мы там э, знаем, что они все воруют, но сделать с этим ничего не можем. Ну и хрен с ними пусть ворует. лишь бы нам, так сказать, что-то доставалось. Но вот этот сумбур, он типичен для нации, которая жила в эпоху, всегда жила в эпоху, не в эпоху, а все время была подавленной. Это вот э, сумбур э, э, такого, э, ну что ли, п -п рабства или пострабства, пострабовладельческого пост, пост строя. Ну, все время угнеталось. И поэтому у людей нет э, понимания и, ни своих прав, ни свобод, ни, э, люди не видели, как нормально жить. Они же не знают, люди, как вот у нас есть пословица, куда в не лететь, и везде одно дерьмо плевать, да? Они, люди, не знают, как можно жить. Вот они живут, а что у нас хорошо, сало есть, картоха есть, салаты есть, так сказать, там, на огороде лук растим. Да и ладно, там это самое. Они не понимают, как они должны жить в 21 веке. Они просто не понимают. И поэтому у них вот в голове каша. Вот мы великие, Путин же бывает мысль, что мы великие, сделаем Россию великой державой, там мы империя, мы там соберем земли, мы там подчиним себе народы. И вот это действует, как бы, так сказать, этот синдром, имперский синдром, он тоже же влияет на сознание. И почему у людей вот сейчас в голове информационный каша. Но э, вот то, что вы мне сейчас говорите, если это не оговорка, это 20-й год, а то сливали. 20-й, да. А сегодня какой год? 21-й, но пока еще нету результата не, не, не. Вот 21, Сегодня, сегодня вот конец 21-го года. Да. Я вас уверяю, я вас уверяю, что очень сильно поменялось общественное мнение за это время. Я вспоминаю 20 год, я его еще помню, хотя... <смех> Уже он в тумане, ведь и 20 год начался со смены правительства, и не было жесткача, и не было э, десятилетних э, сроков э, за участие в какой-нибудь конференции, и, и не было вот этого этих расправ, и не было вот этого отправления за решетку беременных женщин, да? вот мы там знаем девушку, по-моему, какого, с Уфы, я не помню. Да, Лилия Чанышева. Чая да, вот она беременная, ее взяли, и бросили в тюрьму, в, в нашконку тюремную, да, просто сволочи. Вот такого сволочизма не было, вот такого жесткача не было, такого маразма не было, такой подлости, гнусности не было. А сейчас это есть. И я думаю, что сейчас общественное мнение за, за период с 20 по 21 год очень сильно поменялось. Я совершенно точно знаю, что власть ненавидит. Очень много, все больше и больше людей. И я приведу другой вопрос как говорится, да, от нашего стола вашему. Андрей Караулов, мой хороший знакомый товарищ, можно сказать, он провел недавно опрос. Он так потихонечку дрейфует в оппозицию, хотя там осторожненько, но тем не менее, он довольно сейчас смело выступает. И у него очень большое число подписчиков, по около 3 миллионов на его каналах. Вот, регулярно, который посещает посещает 3, 3 миллиона человек. И он провел, взял и провел недавно опрос. Среди э, тех, кто желает проголосовать. По, и он задал в эфире только один вопрос. Три дня голосовал народ. Доверяете ли вы российской власти? И ответ да или нет. И никаких иных вариантов. Частично доверяю, больше доверяю, чем не доверяю. Там вот это все эти шуточки, так сказать, штучки, вот эти все социологические приемчики. Они там вот да или нет. Определить, парень. На берегу и потом приходи голосовать. Знаете, какой результат? Почти 2,5 миллиона проголосовало. Почти 2,5 миллиона. Это не шутки. Это если мы берем 100, 100 там, миллионов российских взрослых людей-избирателей, там 100, ну, 110, я думаю, что врет цик, порядка 100 миллионов. Это большая цифра. И знаете, как народ проголосовал? Ну, конечно, не доверяет я думаю. Ну, этого правильно, этого мягко очень думать. 98% сказали «нет». И только 2% сказали «да». А там Андрей, было именно власти, не Путину, да? Власти. Российского, доверяете ли вы российской власти? 2,5 миллиона, 2,4 миллиона, тысяч мне Андрей сказал, проголосовал. Вот он остановил голосование при двух 2,2 миллиона, но еще потом 240 миллионов догонку проголосовал, почти 2,5 миллиона. И он сказал, говорит, он охренел. Я извиняюсь за непарламентское выражение, он охренел от этой цифры сам. Он, он ожидал, ну, 70 на 30 80 на 20, да, там, то есть тогда выходит дело, что 2 процента. Я понимаю, что это активная аудитория, я понимаю, что это аудитория интернета в основном, я понимаю, что это, это 2,5 миллиона, из, то есть из 2,5 миллионов никто власти не доверяет, и те, которые вот пришли к нему на платформу поголосовать. То есть это активная часть населения, не доверяет власти вообще. Вот, и он, он такой обалдевший был, я говорю, обязательно отправляйте результаты в администрацию президента, пусть они сами смотрят, что происходит в России. Он сам не ожидал таких результатов. Вот поэтому, когда вы говорите, там доверяют, не доверяет, там армии Путину, не факт. Ведь Те же социологи сами утверждают, и я думаю, что они абсолютно правы, что не менее третий опрашиваемых, на всякий случай в эпоху вот этих гонений голосуют правильно, так сказать, дают ответы, хоть они анонимные, хоть им говорят, да, а, они не верят, а люди не верят. А вдруг социологи потом данные куда-то, да, и это все вот станет известно власть, они начнут меня преследовать. Поэтому э, социологи говорят, до третьей врут, не до третьей, а даже более третьей могут врать. Говорить не то, что думает. Я знаю, что в целом всегда врет. Я все время говорю, ребят, запомните, в ЦИОМ всегда врет. Это служба Кремля по формированию общественного мнения. Это жулики. Это мошенники, которые придумывают нужные цифры и пытаются их озвучить для того, чтобы посеять сомнения в людях относительно предпочтений общественно-политических. Это жулики. Там, может, они какие-то опросы проводят, честно, но все, что касается политики, это исключительно манипуляция общественным мнением. Никакого отношения к науке не имеет. Но Левада нормальная. Там с ФОМОМ можно, так сказать, тоже, в общем-то, прислушиваться к ним. Есть другие институты опроса общественного мнения. Но даже вот эти все институты, они утверждают, что треть говорят неправду. А как вы думаете, почему очень часто многие люди отделяют власть от Путина? Вот это вот классическое... Царь хороший, бояре плохие, очень много людей, особенно там, кто родился в СССР, говорят, что ну Путин-то хороший, проблема-то вот депутаты плохие. И в целом вопросы показывают, что действительно у депутатов там, Госдумы, местных властей очень низкий рейтинг, и они вот все беды сваливают на них. Ну, тут же совершенно понятно, почему. Вот вы предпочтете разговаривать с Бариным или с его челядью? Ну, я-то с Бариным. С Бариным, да, и все говорят, вот мы, что у всегда самый низкий рейтинг. А сегодня Госдума, там все эти министры, губернаторы соединены к, к функции челиди, Ну, или стоящие там, жадные толпой утрона, трона, да, свободы там, как слава гений палачи. Там, что, ну, я сейчас точные цитаты не приведу. Вот, поэтому вот и у них самый низкий рейтинг. А у царя еще какой-то рейтинг. Типа он царь, он все-таки чего-то там за государство. На самом деле у Путина нет никакого рейтинга. Я убежден, что если мы сейчас проведем честный опрос, рейтинг Путина не превысит 27-28%. Ну, не превысит. Может быть, даже еще меньше. А если ждать свободное слово на телевизоре, рейтинг Путина отпустится через месяц к нулевой отметке. Ну, может быть, 5-7% в лучшем случае. Сейчас рассказывать про его дворцы, сейчас рассказывать про его, так сказать, дела в Питере, сейчас рассказывать про его все эти приказы команды и так далее, тому подобное, рассказывать о банде киллеров, и много чего рассказывать, и его народ сейчас совершенно крыш поедет. Крышак съедет у тех у даже ватных патриотов, которые... У которых вся сумбур, каша в голове, ничего не понимает, на всякий случай поддерживает власть. больше поддерживать некого. А типа: а, а кто, а кто, а кто, а где еще? А, а кого мы еще будем? Под... А кто? Мы никого не видим. Ребята, да всех уже в тюрьму посадили, кого вы там можете видеть сквозь эти тюремные заборы. Никого уже не можете видеть, никому ничего не дают, никому подняться не дают. Чего вы не понимаете? Ну и э, надо на, э, сказать, что здесь тоже работает вот это тяжкое историческое наследие. Всегда. Последние 500, как минимум, это какой 500, больше, наверное, лет, Россия, народ России был угнетен. И все время, ему нужно, все время ему ставили пастухов, поводырей, вождей. Ментальность нашего народа. А мы ищем вождя. Если не Путин, то кто? Или там, ну, даже мы берем нашу либеральную, демократическую общественность, им тоже нужен поводыревоз. Ну, при всем уважении. А что, нет? Ну, ну, и, и, и, вот, вот, просто вот, давайте по-честному, да? Вот если нет Путина, кто? Ну, вот хорошо, Алексей Навальный. Почему? Потому что он, конечно, яркий, талантливый, смелый, сильный, умный. Пусть он нас куда-то ведет. А если Алексей Навальный, при всем уважении к нему, и, и то, что я его поддерживаю, конечно, он там яркий, талантливый, умный, выдающийся там и так далее, поведет не туда, то что? Куда пойдем? Пойдут, пойдут, все пойдут. То есть мы превратили страну в стадо барана, которому нужен какой-нибудь обязательный козел, не обязательно с отрицательным значением, может, и положительный, да? Вот либо хороший козел, либо плохой козел. Но козел нужен. Так куда бы ну, всех, э, все это стадо вел? Вот это менталитет э, стада, по-польски быдло. он, к сожалению, очень э, имеет тяжелые последствия для всех слоев населения. Вот э, я э, понимаю, что, наверное, меня за это осует. Я а понимаю, что меня будут ругать. Я понимаю, что там э, накидают э, черных шаров. Но я вынужден это сказать. Ну, превратили мы народ в быдло которому нужен козел, чтобы идти за кем-то. Вот и все. Поэтому вот этот менталитет, он еще там с монгольских времен, он там идет с крепостных, вот, которых торговали, как с котом на невольнических рынках, он идет с тяжкого 70-летия репрессии и уничтожения геноцида советского народа. Ведь геноцид советского народа уничтожали десятки миллионов людей своих. Такого не было никогда. Кстати говоря, самый кровавый период истории, 20 век, это вот большевизм Ленинизм. Кровавии не был Путин сейчас по сравнению с ним выглядит агнцем. Детские лепи все, что он там делает, по сравнению с тем, что делали его предшественники. Уж есть так по-честному говорить. Конечно, отвратительная власть, подлая, злобная, мстительная и так далее. Но если мы сравним дела путинского режима со сталинским или там ленинским, это вообще не Это вообще, так сказать, какие-то там травоядные... Руководители страны, подумаешь, там посадили, подумаешь, там двух-трех-пятерых-десятерых отравили, подумаешь, там кого-то убили. Ну, а тут, там видишь, не миллионы, не, не десятки миллионов, как это было а в 20 веке, когда уничтожался советский народ планово. Поэтому вот, вот этот менталитет раба, он сказывается во всем, он в том числе и в оппозиции есть. Мы все равно все продукты своей эпохи. И никуда мы от этого не денемся. Очень мало людей, которые способны выйти за понимание, что нам нужна коллегиальная власть, нам нахрен не нужны вожди, нам нахрен не нужны эти короли, там, цари и прочее, а нам нужна нормальная коллегиальная власть, сменяемая, подконтрольная, при которой ни у кого не будет права завести страну в тупик. Также вот согласно этим же опросам Левада был выявлен топ-10 условно врагов России, за кого Россия живет mm. плохо. На первом месте, естественно, Америка с большим Конечно. отрывом там 66%, дальше Украина идет, и что вот лично меня поразило, там Литва и Латвия, и потом уже Германия и какие-то другие страны. Вот как думаете, почему Литву и Латвию так не любят? Но мне всегда казалось, что про эти страны очень мало говорят и знают. Но для меня это тоже э, загадка, почему. Я думаю, что это результат просто вот этой пропаганды массивной. Ничего другого я не, не, не могу привести в качестве э, причины или там следствия. Это результат пропаганды. Люди тупые, по большому счету, да, многие очень. Они абсолютно верят тем надписям, которые на сарае есть, там написано вот это матерное слово. Они иногда Многие думают, что там оно и лежит в этом сарае, вот то, что написано. Поэтому, вот, не как эта шутка в интернете, да, до изобретения интернета мы думали, что народ дурак, потому что не имеет информации. Ну, вот в Советском Союзе информацию приходилось улавливать по крупицам. Хорошо, что я работал в КГБ, имел доступ к диссидентской литературе, вообще, ну, какой диссидентской, Солженицын, Бунин и так далее. Там, ничего себе, диссиденты, лауреат Нобелевской премии. Вот. И я имел возможность получать какую-то другую информацию и понимал, к чему мы идем. Еще в Советском Союзе я уже понимал, к чему мы идем. Вот. Но у вот народа-то не было такой возможности. Голоса глушили. Про Новочеркасские расстрелы ничего не говорили. Про Голдоморы молчали, замолчали. Про переселение, где гибли треть, до трети людей, постарались ничего не говорить и так далее. То есть замалчили всю грязь, всю вот эту кровавость диктаторских режимов советских. А сейчас-то, ребята, откройте интернет. Если у вас есть мозг, если он еще есть у вас, мозг, наполните его нормальной фактурой. Вас не призывают там бежать сразу на Красную площадь и там грязно ругаться на Путина. Но вы наполните свой мозг фактами. А там может быть чего-нибудь в вашем мозгу и начнут какие-то образовываться причинно-следственные связи. Может быть. А если у вас нет мозга, вам все равно бессмысленно. Поэтому, к сожалению, вот эта вот ментальная тупость э, определенной части нашего народа, определенной части, и, э, и менталитет вот этого пост государства, он вот дает вот этот коктейль. И мы не понимаем, как, как могут американцы нам испортить жизнь, каким образом, если эти козлы, взявшие власть, разворовали страну и уничтожили все, что в ней было хорошего. А может быть, они виноваты в, в, в, в нищете, бесправии, унижении вот в этом э, болоте, в котором живет значительная часть насилия. Может быть, они? Или не американцы? А может быть, а какое отношение Латвия и Литва имеет к плохой жизни в России? Это маленькие балтийские страны, которые там э, насчитывают. Насколько в Литве живет? 6 миллионов, да? В Литве, по-моему, вообще три. Три, да. И вот видите, я... Даже, даже я ошибаюсь, по-моему, в Эстонии вообще два, в Литве три, а в Латвии, наверное, чуть побольше. побольше примерно Латвии чуть но там чуть-чуть. Ну, ну, ну, это, в общем-то, совсем маленькие страны по населению, которые там и ведут свою политику, они там страны Балтии, да, они ближе туда к Швеции, ближе туда к Финляндии. Вот, а что Финляндии нам не вредит так сильно? Вот, ну, лишь Швеция. Ну, короче говоря, вот эта дурь, а, а, врожденная дурь, врожденная подчеркиваю генетическая дурь, она вот и приводит к таким результатам. А, ну, естественно, я, а, раз человек дурак, он подвержен любой пропаганде. Любой пропаганде. Вот немцы, они там осуждают Гитлера, и они говорят, мы находились в каком-то гипнозе, да? Но я напоминаю, что немцы совершили 16 покушений на Гитлера. 16, по-моему, если мне память не изменяет, покушений на Гитлера. А Гитлер у власти всего был 12 лет. 12 лет Германия была под фашизмом, и то там первые годы они, они там не разобрались насчет вот этого великодержавного синдрома и как бы восстановления гордости немецкой нации после поражения в Первой мировой войне, да, там была такая игра. Но Гитлер всего 12 лет был у власти. И немцы потом всю жизнь каяться за то, что они там Гитлера породили. И немцы создали лучшую, так сказать, систему власти, при которой исключен приход диктатора, да, и, и немцы всем там помогали и выделяли помощь, и не только каялись, но и делом доказывали, что они другая теперь нация. И всего 12 лет они находились в этом гипнозе, причем, еще раз объясняю, разницу между немецкой нацией и русской нацией, российской нацией, они 16 лет покушались на жизнь фюрера, которого считали угрозой своей стране. А у нас Сталин 30 лет правил, хоть кто-нибудь один покусился, взял бы, так сказать, там пепельницу, треснул бы его там по башке на каком-нибудь очередном там ночном загуле, какой-нибудь хрущев бы взял бы, треснул, вошел бы в историю, может быть, по-другому немножко. Или какой-нибудь там безвестный человек, который так и канул в лету, хоть бы что-нибудь сделал. Нет. У нас там... Я просто, я не подталкиваю, нет, я не считаю, что там расправа физическая с лидером э, нации, э, там, формальным или неформальным, или даже захватившим власть, является панацеей. Нет, конечно, но я просто объясняю, что немцы, многие осознавали преступность этой э, системы. Они боролись, они рисковали жизнью, они там устраивали заговоры и прочее. У нас же тише и гладь Божья благодать, у нас же все довольны, ну я условно говорю, там. Масса довольны, или, по крайней мере, не раб, вообще -то. Вот вы говорите, там воруют. Ну, народ просто, ну, да, он смирился, ну, они воруют, да. Они воруют. А, а что можно делать? А что можно делать? Они воруют, они всегда воровали. начинается себя правда. Они всегда воровали. При Петре Менческа воровал, воровал. При Ване Грозном, так сказать, там, Бояре воровали, воровали. При царе воровали, при там, Александре такому-то, при Николае воровали, воровали. А что там ученый изменился. Ну, и сейчас воруют, вот, типа. Не, ребята. Тогда был царь. И они воровали в пределах допустимого такого воровства, такого разграбления страны. Таких э, чудовищных э, капиталов на воровстве никто никогда в России не делал. Нет ни одного миллиардера, российского миллионера тогда в истории, который бы сделал свой капитал воровством. Вот кто знает историю, ну хорошо, вот сейчас нас кто-то слушает, скажите, ребята, вот кто знает лучше меня историю, а кто у нас из мультимиллионеров, вот тех там прославившихся, купцы и какие-нибудь знаменитые там промышленники, не знаю кто еще. Кто вот из них свои эти, условные миллиарды сделал на воровстве? Я боюсь, вернее не боюсь, а надеюсь, что и думаю, что никто нам из историков такого пример не приведет. Чтобы самые крутые капиталы, самые богатые кланы, самые богатые люди сделали на банальном воровстве у страны свои капиталы. То есть, да, да воровство было, да, чиновники крысятничали, Но это было по сравнению с сегодняшними масштабами разворованной страны мелочи, копейки. Это были э, мелкие э, взяточники по сравнению с тем, что делает сегодняшняя власть. Такого масштаба воровства, э, коррупции никогда, ни в одной исторической эпохе России не случалось. Вот в смысле власть. Поэтому народ, когда говорит, что они воруют, Люди просто сами себя убеждают, что так было всегда. Так никогда не было. А то, что народ терпит, что его обворовывают, ну терпите дальше. Потому что э, стадо баранов, оно всегда покорно. Также вот интересные запроса. Левада выяснила, что у людей нет представления о будущем, что будет после Путина. Люди в смысле, что будет, а что будет, то есть они даже не осознают, что есть другой мир, Европа будет так же жить, как жила, там Америка будет жить, они просто, единственное, что удалось вытащить из людей, это стабильный рубль и дорогая нефть, то есть все, все, что не смогли сказать, это вот эти вот данные, и про идеальный образ, ну, либо его нет, либо это прекрасный стабильный рубль. Вот почему так? Это тоже какое-то неумение мыслить? Или они просто настолько привыкли жить при Путине, что они не понимают, что можно жить при ком-то другом? Я думаю, здесь совокупность факторов. Вот у нас же развальное образование. У нас нет честной... У нас вообще истории нет. Вот я всегда говорю, Россия еще не написала свою истории. Ее нет. Она либо мифологизирована, либо она жутко перебрана, либо она вообще придумана. Героев настоящих нет. Вот там Владимир Хамрин, по-моему, фамилия, э, наш ученый там, еврейского происхождения, с Одесса, он защитил мир от двух болезней, холеры и чумы. Создал вакцину. Мы его не знаем. Нигде ничего нет. Вот. А, допустим, какой-нибудь э, э, полководец, да, бездарный, уничтоживший сотни тысяч, миллионы людей за счет своей бездарности, глупости и желания выслушаться перед своим начальством, он у нас там красуется на коне, на самых престижных местах. Поэтому истории нет. Я думаю, что вот этот вот менталитет стада, он опирается на безобразное образование. На вполне... Вот мы же с вами знаем вот эти опросы уличные, да? Когда, по-моему, дождь показывал там. Вот просто берут и говорят... Скажите, а как вы думаете, кто лучше в войне себя провел, Маршал, Кон... маршал Конев там, или Маршал Жуков, или Барклай -де Толли? Тебе говорят, ну не знаю, ну, они примерно одинаково там. А скажите, пожалуйста, а кто там э, воевал в э, Второй мировой войне, там вот, там Аргентина с Бразилией были, с Германии. Ну, какие-то такие вопросы задают, идиотские. Потом уже корреспондент э, значит, теряет э, самообладание, начинает задавать совершенно вопросы, которые, ну там. Куда полетел Гагарин на Луну, на Марс, там, на Венеру, да, вот и там начинают. То есть мы еще сталкиваемся с дикой а, необразованностью населения. То есть развалинное образование появление польз... поколения пользователей информации, ничем... у которых пустая голова, пустая голова, не знает элементарных вещей, элементарных вещей не знают. И вот эти люди, я извиняюсь за выражение, там есть как в известном, эти люди запрещают мне ковыряться в носу пальцем, и эти люди начинают там определять свое будущее. Да у них голова пустая. Они, не, они даже начального образования, ну, среднего образования не получили полноценного. Они ничего не знают. Они не знают, когда была основана Америка. Они не знают, кто такой Колумб. Они не помнят, что, кто воевал в Второй мировой войне, чем она закончилась, какие были коалиции. Это даже современная история. Если спросить их какие-то более там детали, они не, не, вам не вспомнят про Первую мировую. Они не вспомнят про какие-то там э, события там, э, экономические. То есть эти люди с пустой головой. Это выпускники наших э, школ, наших колледжей. У них пустая голова. Вот э, я еще одну пленку смотрел там э, на сотрудники, э, вернее, выпускники какого-то российского университета, РГГУ, какого-то там работает там на серьезных должностях, у них начинает банальный вопрос, просто ничего не знают. Даже по экономике. Вот поэтому таких людей сейчас уже наплодили с 90-х годов достаточно много. С пустой головой. А вы им задаете вопрос о будущем. Да они про настоящее ничего не могут сказать. И даже про прошлое ничего не знают. А вы им про будущее. Им будущее, чтобы особенно хорошо жилось. А как хорошо жилось? Ну, чтобы нас не трогали, чтобы у нас все было. А как это достичь? Ну, это мы не знаем, это, это же не наш вопрос. Вот. вот нам чтобы делать, Да, Путин, да, пусть он, да, он там, э, там Кузькину мать всем показывает, но пусть показывает. А ничего, что у нас там, у вас ни хрена нет ни денег, ни будущего. Ну, это уже не он виноват, это же вот тут эти местные чиновники. Ну, то есть вот этот бараноподобный характер части нашего населения он и приводит к таким результатам опросов. Потому что, извините, мы сегодня там опять критикуем наш народ. Но есть за что критиковать. Есть за что. К сожалению. Я бы очень был рад, чтобы мы были умные, образованные передовой нации, свободолюбивые, защищающие свои права, отстающие главные так сказать, ценности там, человека любви и так далее. Но мы же... Нет. Мы готовы только всем повторить. Мы готовы воевать. Мы готовы уничтожать. Мы готовы всем гадить. Но мы не готовы ничего созидать. А те, кто готов уезжать за рубеж, и там получают Нобелевские премии, и там э, совершают открытия, и там добиваются успехов. У нас же э, миграция приобрела характер национальной болезни, национальной эпидемии. Причем эмигрирует та часть населения, которая способна к созиданию. А та, которая не способна, вот часть населения, она остается и наплодится и подобно. В менталитете и биологически создает себе подобно. Я даже нечего добавить, на самом деле, единственное, можно перейти к другой теме, на мой взгляд, здесь мы прям полно давайте, все обсудили, да. От критики нашего да, покритикуем власть, как раз тема прямо для этого, я думаю, эта ситуация с мемориалом, я напомню для наших зрителей, если кто-то не знал, мемориал это организация, которая занимается просвещением в области политических репрессий и... Прокуратура подала иск, согласно которому хочет ликвидировать... Нет, нет, нет. Я обязан вас поправить. Да. Mm -hmm. Мемориал от слова память. Memory, да? Да, а память. Э -э то есть это память о жертвах политических репрессий 20 века. Mm. Ну да, в частности, они рассказывают, что... И есть... в частности, это основная их задача. Mm -hmm. э память о жертвах политических репрессий 20 века. То есть они изучают прошлое. Они изучают историю они восстанавливают память о невинно уничтоженных миллионах советских, десятках миллионов советских людей, и это они делают ради истории России, вот той честной, которую когда-нибудь мы напишем. Ну, ну, я да, не... я это мы... подразумеваю под просвещением, потому что, Потому что, мне, что кажется, если вы сейчас будете и... говорить, что мемориал это там про жертв репрессии, там про Алексея Навального, про Андрея Киваванова... Нет-нет-нет, я, Пра... нет, нет, да. нет, я да. как раз про... И вот именно это вот именно это, и вызвало истерическую реакцию властей, они, хотят, они его намерены закрыть. Мемориал. То есть, ну, людей, изучающие истории 20 века, хотят объявить э, врагами народа. А почему? Потому что, понятно, Путин движется к сталинизму. Он сегодня построил такой сталинизм-лайт. Если так можно выразиться, да? Виагра-лайт, хочется только целоваться. Да, вот сталинизм-лайт. Да, это уже сталинизм с ее там маразмом, с ее репрессиями, с ее там чудовищным формулировками в судах, отсутствием всякого правосудия, там с ее там этими гятлами, э, э, болванчиками прокурорами, там следователями, которые готовы написать все, что угодно, все, что вытерпит бумага и так далее. И уже нашли весь репрессии достаточно секторальные репрессии, да? Но они еще пока не достигли такого уровня, как при сталинизме. Я же сказал, что сталинский режим по сравнению с Путиным это кровавый режим, а путинский так это, э, травоядный по сравнению со сталинским. Но э, они идут к этому. И им не нужно, вот, чтобы народ помнил о том, чем, закончилось, чем закончились вот эти годы геноцида. И чем может обернуться путинский режим далее. Они защищают себя, уничтожая память, уничтожая мемориал людей, которые занимаются историей. Они же посадили этого Дмитриева, историка, да? Спровоцировали дело и посадили его умирать в лагерь. А он там ведь наковырял очень много Страшных фактов о вот этих лагерях, в том числе о тех лагерях, где проводились медицинские опыты, видимо, без наркоза, над заключенным, причем самые жестокие, зверские, перед которыми там Асвенцем, Бухенвальд, они там еще неизвестны, где, где жестче, скорее всего, даже у нас. Вот, поэтому его посадили. Сейчас уничтожают мемориал. А мемориал наковырял, что 2 миллиона жертв в ГУЛАГе было уничтожено. 2 миллиона. Это только они сейчас наковыряли, у них еще нет доступа ко всем архивам. Они наковыряли, что там миллион, по разным данным, там до полутора миллионов к стенке были поставлены. Они сейчас расковыряли где трупы в шахте 500 метров глубиной, вот одно из расследований, мемориал, да, 500 метров шахта глубиной, 500 метров, была завалена телами расстрелянных в 1941 году, когда она отступала Красная Армия и удалось установить э, генетически там и прочее, только несколько э, верхних слоев, там 10-15 верхних слоев, потому что все остальное прев... в кашу превратилось. И кто там был убит, кто похоронен, кого там, сказать, расстреляли. Тогда ведь ничего даже, если при сталинском режиме хоть на каждого расстрелян была какая-то бумажка, то тогда уже не без всяких бумажек расстреливали. И вот именно эта организация, ковыряющая память о репрессиях, о страшных вот этих десятилетиях большевистской, сталинской эпохи, сегодня вызывает негодование, отвращение и злобную реакцию власти. Вот они у ее уничтожают, потому что они движутся вот к этому финалу. Мы же не знаем, чем кончит Путин. Но мы с вами не знаем. Мы знаем, что сегодня, сегодня нет правосудия, нет свободы слова, все права уничтожены, власть узурпирована, страна разграбляется, коррупционное обогащение достигло, так сказать, там невидных высот, и идут репрессии, они уже касаются, эти репрессии тысяч, пока тысяч, ну, может быть, десятка, десятка, полтора десятка тысяч, там, по России, мы сейчас всех посчитаем, да, ну, может, два десятка. но сталинский режим давал десятки миллионов, да, и вот поэтому мы же не знаем, чем кончится Путин, может быть, число э -э -э, жертв репрессии будет там под миллион или там сто тысяч или сколько там было жертв у Пиночета его потом судили в 90 лет хотя он для экономики страны сделал очень много, я сейчас не помню то ли там 15 тысяч, то ли 17 тысяч ну, гораздо конечно меньше было там да, да, стоило. и его судили его осудили, его исторически осудили его посадили в 90 лет в клетку я не знаю, там по-моему он в этой клетке и помер вот, или там помер у себя в постели но не важно, важно что они судили его за небольшой относительно Наших масштабов репрессий, числом жертв. А мы не знаем, чем кончит Путин. Каким числом жертв он кончит. Какой, как, чем закончится его режим, Каким крахом, каким обрушением. Гражданской войной, распадом территории российской на какие-то стали Чем он закончит, мы не знаем. Мы предполагаем, что это все может быть. И поэтому они хотят сейчас уничтожить эту память, чтобы народ не задумывался. Вот он жил бы вот так, вот сегодня у нас есть. Вот сейчас по стакану тяпнем, так сказать, детей выпарим и спать. И день прошел, и слава богу. Вот они хотят, чтобы народ вот так жил. Не задумываясь, не понимая. Эти вот люди всякие, там, историки, всякие политики, всякие Дмитриевы. Они там будоражат народ, заставляют их думать, вспоминать чего-то. А вспоминать есть что у каждого в семье. У каждого в семье. Есть свои жертвы вот этого столетия. У каждой. Вот в моей семье, если мы берем там ближний круг, пять человек. У меня там два брата погибли ни за что в котле в Ржевском. Два брата моей матери у меня там дед был погиб в Гулаге, да, у жены дед был уничтожен, там, признан там, врагом народа и так далее. То есть если мы сейчас возьмем даже вот ближний мой круг, там пять человек жертв, пять человек. У каждой семьи это есть. И они хотят, чтобы это все забыли. Поэтому уничтожают мемориал. Вот и все, что они делают. Они защищают себя, свое право убивать народ, репрессировать его, сажать, травить. Я не знаю, что они там собираются народом дальше делать. Да, я думаю, на этой гру грустной ноте мы закончим, потому что мы обсудили все темы, и обсудили мы прям полное, яркое... А давайте мы на грустной не будем кончать, а, потому что вот я сейчас смотрю, смотрю ситуацию там глазами многих других аналитиков, и они отмечают, что путинский режим сейчас проигрывает по всем фронтам. Проигрывает в международном плане, проигрывает Европе, проигрывает в США. США поставили крест на Путине, и, в общем-то, никакого больше диалога не будет, да? Это приблизит крах режима. Это приблизит его конец. Это э, совершенно точно, очень серьезно отзовется э, в последствиях. И я думаю, что это очень серьезно и ускорит э, вот, э, коллапс путинского режима. Вот все то, что сейчас происходит, все те э, авантюры, в которых они залезают все больше и больше, там и с Украиной, и с конфликтом вот, с этим миграционным кризисом, о чем мы с вами говорили. Вот Они дальше, они как... Э, как э, попадает вот в эту паутинную сеть липкую своих же собственных интриг и больше все больше в ней залеза, завязают и, и э, рано или поздно это кончится их коллапсом и они сами ускоряют свой конец вот э, это то с тем э, что мы должны знать и на что мы должны надеяться и по возможности нашими собственными методами приближать да то есть тогда закончим на позитивной ноте да, спасибо вам за такое интервью, и до новых встреч с вами и с нашими зрителями. Удачи!